Всем привет! Вы на канале Зашумим. Речь сегодня у нас идет о автомобиле Чере Тига Pro 7. Здесь у нас достаточно большой комплекс работ. Салон у нас выглядит сейчас вот так. Что же мы здесь будем делать? В первую очередь мы будем делать шумоизоляцию. Шумоизоляция у нас в варианте Dark Extreme. Это комплексная шумоизоляция. Плюс к этому у нас будет шумоизоляция торпеды. Центральной консоли, которая сейчас отсутствует в автомобиле а также колесных арок со стороны улицы. Помимо этого, здесь у нас идет установка аудиосистемы, замена динамиков, установка усилителя и подготовка под сабвуфер. Торпеда у нас снята и вытащена наружу. Находится она в соседнем боксе. Вот так выглядит панель торпеды с внутренней стороны. Здесь нет никаких практически шумоизоляционных материалов. Есть только немножко поролончика на воздуховодах и больше ничего но это мы быстро исправим помимо работ по шумоизоляции и автозвуку есть еще ряд маленьких доработок это установка омывателя камеры клиент привез омыватель камеры свой это вот такое вот устройство с клапаном с частью трубок которые будет установлены на крышку багажника и будет работать совместно с задним омывателем. Еще есть вот такая вот панелька. Это панелька защитное стекло на экранчик, на основной, который находится на торпеде, для того, чтобы он не царапался. Вот, кстати, уже происходит размещение усилителя. Усилитель у нас будет находиться под зад... передним правым сиденьем пассажира. И будет питать все четыре динамика, точнее 6 динамиков и сабвуфер работы по шумоизоляции у нас практически завершены и по традиции давайте я вам расскажу что у нас входит стандартный комплекс варианта dark extreme это наш максимальный вариант и а у нас единственный используемые максимально эффективные материалы это линейка эксперт и Premium. начнем с дверей двери у нас изначально обрабатываются в четыре слоя левая дверь передняя точнее дверь у нас э, внутри находится сейчас два слоя материалов, это Comfort Mat Viper и Integra. Задняя дверь уже обработана в три слоя, те два внутренних и снаружи э, внутренняя часть дверей с технологическими окнами закрывается полностью виброизоляционным материалом Viper. Пол. Пол обрабатывается стандартно в три слоя. Сейчас у нас опять же верхний слой, это мембрана. Мембрана в данной ситуации конкретно в этом автомобиле нанесена на штатную шумоизоляцию. Вот она виднеется здесь. Под штатной шумоизоляцией у нас нанесено два слоя. Первый слой это виброизоляция на металлеатом и интегра в виде шумоизоляции тоже с мембраной. Интегру мы можем наблюдать под зоной заднего дивана. Больше здесь ничего не будет, это связано опять же с тем, что диван достаточно плотно прилегает. Багажный отсек. Багажный отсек у нас обрабатывается э, в два слоя на металле. Это арки, там у нас атом и блокшот. Пол у нас полностью обрабатывается вайпером с блокшотом. Задние крылья у нас обрабатываются также в два слоя. Это у нас блокшот и вайпер. Также мы используем звуковые ловушки, вот это зелененькое зелененький материал, который виднеется с этой с этой стороны, он у нас находится в стойках, также он у нас находится в щечках. В этом автомобиле крышу мы не обрабатываем ввиду того, что здесь панорамный люк. Все пластиковые элементы, это обшивки дверей, четырех боковины, стоечки, обивка крышки багажника, обрабатывается шумопоглощающим материалом. Выглядит это примерно вот так. Здесь нанесен софт f 15 Закрыта практически полностью вся плоскость обшивки, исключая место под динамик, также место под ручку. А есть вот такие разрезы, в которых будет установлена проводка. Это проводка стеклоподъемников и различные подсветки. После снятия торпеды за штатной шумоизоляцией у лобового стекла мы наносим первый слой. Это виброизолятор Comfort Mat Viper. Этот же материал мы также наносим первым слоем на внутреннюю часть торпеды и обязательно его прикатываем. Далее на моторный щит мы наносим слой акустической мембраны поверх штатной шумоизоляции, а всю проводку обрабатываем антискриптным материалом. Этим же материалом мы обрабатываем и внутреннюю часть торпеды вторым слоем. Здесь мы используем два материала, это Comfort Mat Software 15 и Bitasoft. Битасофтом мы оборачиваем воздуховоды. Софт а в F15 мы наносим практически на всю площадь торпеды. Шумоизоляция колесных арок. Обрабатываются колесные арки у нас в три слоя. Первый слой это виброизоляция ComfortMat Viper. Она наносится на металл во всю плоскость площадь арки. На самом подкрылок, если он пластиковый, мы наносим Comfort Mat Integra. Это шумоизоляционный материал которым покрывается вся поверхность. И заключительный этап шумоизоляции колесных арок – это жидкая шумоизоляция, это приманти-шум, им заливается нанесенный ранее виброизолятор комфортмат Viper. Автозвук. Система, которую мы здесь собираем, состоит из следующих компонентов. Это фронтальная двухкомпонентная пара, тыловая коаксиальная пара, а также шестиканальный усилитель. Он подключен у нас по входу высокого уровня к штатному головному устройству. И здесь зарезервированы у нас два канала, которые впоследствии мостом будут э, подключены к сабу. Сабвуфер в данной ситуации мы пока не ставим. Это мы отложили на второй этап. Итак, акустика. В передних дверях у нас установлен медбаз. медбас от двухкомпонентной системы ГЕРЦ. Изготовлены специальные двухсоставные подиумы которые поднимают, отодвигают динамик максимально близко к обшивке, чтобы звук не выходил под обшивку. А, печалочки у нас стоят в стойках. А, они также закреплены. А, и к ним сделан, и им сделан специальный подиум. А, расключение системы будет находиться вот в этом месте. Будет установлен кроссовер. Кроссовер также двухкомпонентный. Он необходим для того, чтобы у нас было четкое разделение сигналов между МИДБАСом и пищалкой. Теловые динамики у нас коаксиальные. Это означает, что МИДБАС и пищалка находятся в одном корпусе. Пищалка находится на одной оси а, с диффузором. А для этих динамиков точно также изготовлены переходные подиумы, которые отодвигают динамик максимально близко к обшивке. Усилитель. Усилитель мы решили здесь использовать аудиосистем. Это шестиканальный усилитель, имеющий 80 Вт на канал э на 4 ома. Подключен он у нас уже полностью. Расположен он у нас под передним правым сиденьем пассажира на специальном подиуме, который закреплен под обшивкой ковра. Чуть позже, когда мы закончим все работы, мы его также точно прикрутим к этому подиуму и начнем подключать систему и настраивать. Омыватель камеры. Значит, Он у нас уже установлен. Это вот эта вот площадка, на которой устанавливается камера. С этой стороны есть устройство, в конечной части которого есть отверстие, которое будет омывать камеру тогда, когда будет включен омыватель заднего стекла. Далее, Далее у нас идет шланг. Само подключение у нас находится вот там вот внутри, за этой перегородкой. Этот черетига у нас готов, мы выполнили все работы, собрали полностью салон, установили аудиосистему и еще некоторое дополнительное оборудование. Вот так выгля выглядит полностью собранный салон, все на своих местах, так как должно быть установлено с завода. Внешне у нас нет никаких изменений, у нас вот здесь вот установлен МИДБАС, внешняя сеточка осталась точно такая же, как была изначально. Высокочастотники также у нас установлены на своих местах. Единственное, что можно как-то увидеть, это усилитель, который стоит под э, сиденьем переднего пассажира. То есть, он при этом он абсолютно не мешает ногам задних пассажиров. И он, можно сказать, стоит безопасно. Так, Давайте посмотрим еще раз на омыватель, который был установлен. омыватель камеры заднего вида. А здесь у нас э, коробочки от компонентов, которые мы установили. Значит, передней динамики это Герц цента SK165, задней динамики цента SX165, усилитель э, шестиканальный аудиосистем X-Series, коробочка от омывателя камеры заднего вида. Э, вот эта штучка у нас в ней лежал защитный экран на штатный монитор. А это динамики, которые стояли с завода, мы их демонтировали, и они у нас всегда отдаются владельцу. Все работы у нас выполнены за три дня. Напомню, это полностью комплексная шумоизоляция, шумоизоляция торпеды, шумоизоляция четырехколесных арок. Так что, если вам необходимо что-то из перечисленного списка, вы можете к нам смело обращаться. И мы это незамедлительно выполним. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.